очередь России. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. На шее у Юлии шрам, которого раньше не было. По ее словам, лечение после отравления было болезненным и угнетающим. Оно продолжается до сих пор. Так что ее приоритет сегодня выздоровление собственное и отца. А заявление Скрипаль записала лишь цитата, чтобы прояснить несколько вопросов. И при этом выразил надежду однажды вернуться в Россию. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну. Эксперты обратили внимание, что в обращении Скрипаль нет никаких обвинений в адрес России. Заявление э, Юлии Скрипаль по своему тону было очень взвешенным, спокойным. Мы не услышали там ни одного слова о там новичке. Мы не услышали там никаких обвинений в адрес России. Все то, чем на протяжении этих месяцев кормили нас ведущие британские и мировые СМИ. А посольство России в Лондоне, зачитанный Юлией текст, наоборот, смутил. Там не исключает, что заявление могло быть сделано под давлением. А текст, судя по оборотам, и вовсе сначала был написан на английском, а потом переведен. Не случайно на видеозаписи Рейтер показаны два письма, на английском и русском, с одинаковым содержанием. А В почерке очень много тоже таких элементов, которые указывают на неуверенность и, в принципе, на ведомость человека. То есть этот человек, который, возможно, мог бы быть кем-либо ведом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, не было и дня, чтобы наши дипломаты не пытались связаться с Юлией Скрипаль и удостовериться, что ее не удерживают насильно. Но пока все эти попытки безуспешны.